малый бизнес, там малый бизнес. Какой блядь, малый бизнес? Везде. Озон, Wildberries. Ты-то зачем? Ты назвал себя малым бизнесом? Как ты можешь расти? Все. Тема съедена. Сейчас вы узнаете действенные способы. Я пошел. Я yeah. Игорь Владимирович, у нас на канале достаточное число людей хотят открыть свой бизнес, пишут об этом или уже открыли. Я сейчас говорю о малом бизнесе. Но при этом, учитывая то, что на рынке происходит, это большие платформы, корпорации, есть ли шанс сегодня у малого бизнеса? шансов практически нет. Сегодняшнее выживание малого бизнеса — это, грубо говоря, случайный процесс, ну, то есть это возможно, но это скорее исключение. Внешняя среда очень недружелюбна к малому бизнесу сейчас, невзирая на все множественные заявления. Малый бизнес, там малый бизнес. Какой малый бизнес? В 90-е можно было на рынок выйти, сапогами торговать, много денег делать, потом взять эти деньги, реинвестировать во что-то еще. В 2000-е еще оставались ниши. А сейчас какие ниши? Везде Озон, Wildberries, еще что-то там. Все, ты куда не пришел, там платформа. Платформы в отношении любого малого бизнеса могут сделать ценовые воронки. Обкладывают его, пока малый бизнес не сдохнет, потом сдох, они повышают цены и все такое. Ну какие шансы? Ты должен встраиваться в какие-то большие системы, должен платить дань. Раньше бандитам платили один раз в месяц, сколько-то, и все, а сейчас за каждую транзакцию платформы. Все-таки речь должна идти о чем-то другом, невзирая на всю токсичность внешней среды, которая сейчас, все-таки что-то другое должно быть у людей, которые стартуют малый бизнес, я могу об этом рассказать позже. Вы сказали, что платформы, по сути, убивают бизнес, но часто говорят о том, что они как раз и дают ему возможность. Раньше надо было открывать свой офис, какой-то склад держать. Теперь всем занят там Вайлдберрис и Озон, в том числе он занят там продажами твоими, а ты этим не занимаешься. То есть это обман. Нет, всегда, когда кто-то чем-то занят, то ты-то зачем? Все. Ну какое-то время там тебя используют для того, чтобы ты породил новое товарное направление на Wildberries, а потом на твое место придет другой, который сможет работать с меньшей маржой, а потом третий, который еще с меньшей. Пусть на меня не обижаются владельцы платформ, Таня Бокальчук, не обижайся на меня, в любом случае твоя платформа будет расти, я очень люблю Wildberries, потому что это ты знаешь, почему? Есть видео, кстати, кто не смотрел, Станин Бакальчук, на моем канале. Я не хочу сказать, что в и Озон или другие платформы — это плохо. Нет. Это неизбежно. Что значит плохо, если это неизбежно? Мир идет по пути тому, что транзакционные издержки в торговле должны сокращаться. Большие платформы резко сокращают транзакционные издержки. Да, но я говорю о том, что это приведет к массовому вымиранию малого бизнеса, который не успеет трансформироваться. А я скажу так, никто не успеет трансформироваться, потому что люди не научены трансформироваться. Они вот встали, у них что-то получилось, и они будут стоять, пока не умрут. Да? Ну, Не физически имеется в виду, а бизнес там, дело их умрет или загаснет. да? Только тогда они будут думать, что делать. Это есть особенность малого предпринимательства в России и вообще людей в России. Люди не думают наперед на несколько ходов, а зайдя в какое-то состояние, когда у них чуть-чуть вот сложилось в жизни, там, доход чуть-чуть появился, или то они склонны это зафиксировать. И тем самым подготовить для себя ловушку, вот этого вот успеха или вот смертельную ловушку. Потому что самая опасная ситуация остаться в том состоянии, в котором ты остался. Надо постоянно расширять доход, надо постоянно расширять бизнес. И малый бизнес, который о себе думает как о малом бизнесе, он обречен именно потому, что он думает о себе как о малом бизнесе, потому что он не ставит амбициозных идей стать средним бизнесом, вырасти. Ты назвал себя малым бизнесом, понял? Как ты можешь расти? Все. Это приговор. Да. Значит ли это, что мечтать просто о своем малом деле уже не приходится? То есть какой-то да. маленький магазинчик — это вот все, закрыто тем. Ну сразу тебе пусть твой маленький свечной заводик или маленький магазинчик ассоциируется для тебя с маленьким гробиком. Если ты мечтаешь о своем маленьком дельце, это как маленький гробик, в котором тебя ты сам и похоронишь. Будь умнее. Вы сказали, что умрут те, кто не трансформируется. А да. как должен трансформироваться малый бизнес, чтобы не умереть? Ребят, если кто-то меня сейчас слышит, сейчас вы узнаете действенные способы, что же делать начинающим предпринимателям или малым предпринимателям да, для того, чтобы добиться успеха и не умереть по дороге к своему успеху. Есть слабовой способ. Ну, представляешь, ты идешь по улице, видишь, сосед поставил ларек, и ты тоже делаешь ларек. Почему? Ну, ты видел ларек, посмотрел сделал ларек, да. Ну, окей, сколько миллионы людей могут начать этот бизнес, заводить какой-то товар, торговать, там будет маржа минимальная, и вы рано или поздно умрете. Если не сегодня, завтра, если не завтра, то послезавтра. Вот и все, конец, ясен. Поэтому рассказываю нелинейный способ. Важно найти потенциальное дело или дело то, которым занимается не так много людей. А как это найти? Че, сидя в кабинете или занимаясь товарным бизнесом, которым занимаются все, или что, или пойти в Сколково учиться, или в Стэнфорд? <связь> Наилучшим способом нахождения товарной, продуктовой, деловой ниши является следующее. Важно пойти в среднюю или крупную корпорацию, долго в ней, на разных позициях быть, да? исследовать, разведывать, проникнуть во все самые секретные лаборатории, верой и правдой служите компаниям первые пять лет, вторые пять лет тоже служить, но подсматривать, что плохо лежит. Но я не говорю «стырить», да? я говорю «заимствовать». В рамках закона, в рамках закона, да. Где подсмотрел идею о своем бизнесе я? Ну, мы с Сергеем, с моим партнером, в другой компании, подсмотрели, мы пришли, нашли там ребят, которые нам рассказали, как это делать, эти чертовы кровельные материалы, и нас же убедили, что, ребята, если у вас есть возможность сделать эти материалы, сделайте этот. Ну, как мы оказались на этом заводе, где встретили этих ребят? Мы оказались, потому что мы стали кровельщиками, мы стали крыть крыши, мы закупали материалы, мы ходили по тропинкам, по которым не ходят обычно люди. понятно? Кради как художник, вдохновляйся, заимствуй, копируй. Ты! Да как тебе угодно, только пожалуйста, да, не сиди и не повторяй, как Хрюша повторюшек пирожки у метро или товарный бизнес на платформах. Ну все, тема съедена, понимаете, тема съедена. А что вот этой огромной компании мешает самой это сделать, своими огромными ресурсами, а не человеку, который там маленький, пришел и ресурсов этих не имеет? Хороший, кстати, вопрос. Представьте себе короля, царя, царь империи. Ну, крупная корпорация, она похожа на ну, государственную государство, структуры. государственную структуру, где есть там царь, где есть там правительство. ну В общем, президент — царь, правительство — это какое-то правление там или топ-менеджмент и так далее. Представьте себе этого царя. Да у него целая страна, понимаете, и все его, понимаете, все его. Слушайте, у него столько проблем, у него Какие-то заводы, фабрики, пароходы, люди, политика там, геополитика, вы понимаете, да? Топ-менеджеры постоянно собачатся, потому что делят поля на влияние тогда. Им просто не до того, что там в какой-то лаборатории какой-то ну, голова человек придумал какую-то идею. Во-первых, они не поймут эту идею. Чем выше к царю, тем больше отсутствие понимания ну, технологий, продуктов, ну, ну, потому что не надо, люди заняты другим. В результате, ну, кому там до этой лаборатории, в которой открытие сделали, например, Computer One в лаборатории хьюлитт packard ну как, кому там до этого хьюлитт Hewlett packard Hewlett-Packard тогда была монстром эта идея лежала на полке в лаборатории, вот, на самом видном месте, и Стив Джобс, когда про... на экскурсии в этой лаборатории был, он просто увидел, сказал, э, я пошел, где? в крупных корпорациях в средних, которые ну, успешны, там много всего. Ну, у них, поверьте, есть чем заняться, есть. У них тогда не заняты арбузами, ну, то есть арбузами это значит большими возможностями, они ну, редко доходят до яблок и груш, и уж вообще практически никогда не доходят до гороха и вишенок, однако для них это горох и вишенки а для конкретного человека, который малые предприниматели, это ого го -чего. В каких сферах сейчас лежит вот эта возможность для малого бизнеса? То есть куда идти, где брать эту уникальность? Если товарный бизнес, мы понимаем, что это не уникально, то вот в каких сферах лежит эта уникальность? Огромное количество таких ниш, например, игровая индустрия, эмуляция сред, в которых проводят время люди, дети, взрослые, все все больше и больше проводят в играх два парня, Игорь и Дима Бухманы мои товарищи из Вологды. Да? Сейчас, ну, по-моему, их состояние оценивается уже 20 или 30 миллиардов долларов. Игры. У них всего 4 игры, в которые играет 6 миллионов людей в мире и постоянно какие-то деньги там платят за эти игры. Их выручка несколько миллиардов долларов. Эта ниша будет расти следующие 30 лет. Ну да, вам для размещения игр тоже нужно будет пойти в какой-то супермаркет, в App Store там, и так далее, в игровые маркетплейсы, ну там есть тоже свои маркетплейсы, но эта штука, она требует от вас интеллекта, а не хрюши-повторюши. Все другие пути тоже есть, да, но они более рискованные и менее вероятные. Вы сказали, что надо подсматривать у компаний, что у них там где плохо лежит. Но очень часто корпорации подсматривают, что на рынке уже хорошо лежит. То есть сидят там два парня, разработали классный продукт, пришла Абсолютно. компания Google и купила у них его. К вот этой вот истории системе вы как относитесь? Это good, это хорошо или это наоборот обрезает крылья тем ребятам, которые могли бы стать, например, вторым Google? в каждой компании, будь она крупная или небольшая, или малая, или средняя, неважно, в здоровой компании, компания постоянно смотрит по сторонам и смотрит, чем бы еще поживиться. Просто у крупных компаний, типа Google, там, не знаю, Яндекс, Mail.ru, вот, например, в России, ну, у них обзор больше и поляна, где они постоянно чем-то поживляются, больше. Для небольших компаний, для тех, которые реализуют какой-то продукт, это как раз-таки замечательный шанс сделать экзит, ну вот так по-английски называется выход, то есть создав какое-то дело, которое привлекательно становится, например, для mail, продать им, заработать деньги, сделать экзит, получить наличные, ну, во-первых, зафиксировать свой предпринимательский статус — это очень ну, такая важная история, психологическая история. Во-вторых, иметь деньги на больший размер следующих экспедиций. Более того, я бы так сказал, в России не очень достаточен рынок вот этих вот покупок. Хотелось бы, чтобы Яндекс или Mail или другие крупные корпорации чаще покупали кого-то, потому что в России кретинизм определенный присутствует со стороны Сбербанка, со стороны ну, Яндекса, ну пусть на меня не обижается, но мы ну, со стороны вот Технониколя, да, кретинизм. В чем он выражается? Что Mail, Сбербанк, Технониколь, крупнейшие корпорации, они предпочитают все делать в доме, ну то есть способом сами. И вот это сильнее бьет по экосистеме, потому что, ну, представь себе, да, когда Сбербанк, подсмотрев что-то у кого-то, решит это дело ну, сам сделать. Сам факт, начала вот этой истории и вливание денег создает такую дикую конкуренцию в этой нише для той малой компании, что та компания может ну, в этот момент легко умереть. Нам надо чаще прибегать не к способу создания чего-то в корпорациях, да, а сделать такую, так называемый, распределенный R&D. Смотри, как это устроено, это очень интересная история. Как я уже говорил, первые пять лет человек служил компании, да, потом вторые пять лет тоже служил, но подсмотрел, что делать, горошек взял, который не использует компания, вышел из компании и за пять лет следующих сделал очень интересный ну, стартап и уже компании только в этот момент крупная корпорация, у которой он стырил идею, свою, ну, которая она лежала на полке просто, заметила это и купила уже продукт, не идею, а уже продукт реализованный. Да? Представляешь, какой кругооборот идей. Да? Удивительно, да? казалось бы, находясь внутри корпорации, это все могло бы быть внутри корпорации. но нет, мир так устроен, что внутри корпорации царствуют тоже шаблонированные решения. Корпорации и люди, они как поезд едут по рельсам своих шаблонов и привычек. Поэтому я всегда говорю: не будь как поезд, не будь как поезд, это очень опасно. Это мой